5-й тач ⁇ вот щиток. Сколько стопит. Молода. Такой. Один вещь. Ты, Приветствую вас на канале МД Гулькевича. и сегодня у нас нашумевшая тема седьмой дом ЗМР ТСЖ Березовая начнем мы немножко от обратного буквально вчера шестнадцатым числом было подано заявление от управляющей ТСЖ Березова Лебедевой Татьяны в общем она поясняет в своем заявлении то что работы были выполнены подрядчик был нанят и в итоге кровля уже починенная кровля деформирована из-за того что по ней ходили четверо рабочих и тем самым они деформировали мягкую кровлю на мой взгляд, это немножко бредом кажется, как можно деформировать кровлю, так как они идут по всей кровле от люка до места протечки. И получается, они всю крышу деформировали? Или только тот фрагмент? Еще она там указывает, что переданы материалы в СМИ, что она считает это все противозаконным. Гражданка Лебедева, прошу вас сослаться на нормативный акт, где вы усмотрели противозаконность лично в вашу сторону. Именно в вашу сторону. Это наше конституционное право снимать, вести огласку. Тем более снималась частная собственность пострадавшей стороны от недоброкачественного исполнения услуг. Пострадавшими жильцами квартиры 88 было написано кучу обращений, заявлений также главе горошка. У заявления главе «Горошка» они просили создать выездную комиссию. В итоге комиссия была создана. Акт существует. Этот самый акт, где они приехали, его составили на кровле вместе с жильцами. По итогу акта мы можем видеть, что там написано «50% износ кровли». Это уже считается ограниченной работоспособностью кровли. Еще буквально 20% и уже аварийность. Дом запущен, как мы видим. Почему и кто его запустил? Почему не было собраний, не было текущих ремонтов и всего остального? Далее, исходя из фотоотчета с квартиры потерпевших, мы видим уже зелено-черную плесень на стенах. Немного о плесени. Плесень – это микроскопические многочисленные грибы, из которых образуется налет на поверхности органического тела, который вызывает порчу продукта. Заплесневение происходит сразу же после гибели растительного или животного организма, образуя вначале плесень, а затем скопление бактерий. Плесневые грибы начинают прорастать и стремительно размножаться, как правило, там, где для этого есть благоприятные условия. На одной заплесневелой буханке хлеба, например, под микроскопом можно обнаружить миллиарды грибковых спор, которых с каждой минутой становится все больше. Воздействие плесени. Влияние плесени вредно для человека потому, что вырабатывает и содержит токсичные соединения, опасные для здоровья. Плесневые споры человек может вдохнуть с воздухом, при этом они осядут в легких. Также споры грибков легко попадают в пищу и всасываются через кожу, именно поэтому проверяют в бассейнах ногти на присутствие под ними плесени. Иногда после чистки зубов во рту появляется специфический привкус, это говорит о том, что на зубной щетке появился грибок и ее следует немедленно заменить. Плесень вызывает аллергические реакции у детей, так как детская иммунная система еще недостаточно окрепла. Так как восприимчивость к плесневым грибам у всех различная, последствия от заражения могут также значительно разниться. Особенно часто подвергаются тяжелым заболеваниям, вследствие воздействия плесневого грибка, пожилые люди и пациенты, перенесшие химиотерапию и принимающие антибиотики. Мы видим уже зелено-черную плесень на стенах, которая за три месяца протечки взяться ну вообще не может никак. Это как минимум уже несколько лет. Уже несколько лет для заметки. Заболевания, возникшие в результате попадания плесени, пневмония, синусит, кожные высыпание, сухой кашель, расстройство желудка, носовые кровотечения, головная боль, Причину проявления этих заболеваний, порой, очень трудно диагностировать и нелегко вылечить. Множество видов плесени, которые нас окружает, имеют патогенные формы, длительное влияние таковых может спровоцировать внутреннее кровотечение, поражение печени и почек, а также эмфизему легких. Сильное отравление человека плесенью приводит к возникновению микоза, который диагностируется в различных лабораториях и аллергических центрах при помощи исследования анализов. Далее гражданка Лебедева поясняет, что она нашла подрядчика, наняла его за счет пострадавшей стороны. Чеки об оплате подрядчика мы тоже наблюдаем. Они оказали услугу, взяли за это немалую сумму. Ну, как получается, видать, недоброкачественно оказали услугу. Она выразила претензию, но фирма уже не существует. Тогда вопрос гражданке Лебедевой. Как можно было найти недоброкачественную фирму, непроверенную? Тем более сейчас на данный момент прошло всего три месяца или, ну, может быть, чуть больше, и уже эта фирма не существует. Может, это просто откат или отмывание, но это мое личное субъективное мнение. Как расшифровывается слово «откат»? Откат – одна из разновидностей взятки должностному лицу или группе лиц, принимающих решения или отвечающих за расход средств в компании. Суть отката состоит в том, что по договоренности с государственным служащим или менеджером какой-либо компании при заключении контракта некоторый процент от суммы сделки получает лично этот человек. При такой схеме продавец товаров или услуг обычно включает сумму отката в стоимость, чтобы избежать потери прибыли. Я считаю, что это просто недоброкачественное оказание услуг. С путем отмывания денег, так как это была фирма-однодневка, которая разорилась или просто исчезла. Но факт в том, что деньги перечислены и оказаны услуги плохо. У людей до сих пор течет крыша, хотя они за это и заплатили немаленькую сумму. Далее, у нас существует смета и акт приемки передачи работ. Заявитель указывает, что он ветеран ЧС и потеряно у него зрение. Опять, как было подписано этот акт приемки передачи как мог просто заказчик проверить если он не является специалистов специалистом и он всех нюансов просто не увидит тем более с потерянным зрением получается использование доверия человека или ввели в заблуждение это как вообще получается или просто обманули человека тем более ветерана тем более по нормам Госстроя, если пишется заявление, а у нас существует ТСЖ березова пишется заявление, что имеется протечка, ее должны устранить в течение суток. Если это не происходит, уже оформляется жалоба, и это соответственно административный штраф на ТСЖ. Тем более было все за свой счет, все оплачено и в течение суток это не было устранено. Это уже является нарушением. И еще раз повторюсь, что за 3-4 месяца такая плесень ну просто не может взяться, тем более по всей квартире. Опять же, качественность работ. Кто ее может проверить? Только специалист. А у нее имеются такие специалисты в ТСЖ? На данный момент никаких действий или каких-либо вообще действий со стороны ТСЖ Березовая, со стороны администрации городского поселения, со стороны сферы ЖКХ, госжилинспекции, ничего не было принято. И все же остается актуальным вопрос, пострадало частное имущество собственников. По чьей же вине? Кто будет восстанавливать ущерб в судебном порядке? Судебная претензия все равно последует. Вопрос, кто это будет восстанавливать? Фирма «Однодневка» или кто несет ответственность за этого подрядчика, которого порекомендовали жильцам ТСЖ «Березовая». Далее за ситуацией будем следить и обязательно выкладывать все видеофиксацию, фотофиксацию. Уважаемые зрители канала МД Гулькевичи, в ближайшее время, а это 22 января, назначена встреча к главе города, а также к начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, ставим лайк и пишем комментарии, продолжение следует.